Друзья, всем привет! Наконец-то я выползла из берлоги, говорю это в прямом смысле слова, потому что у нас уже третий день льет дождь, настолько все мокро, настолько, ну, невозможно даже шагнуть, наступить на траву, просто проваливается нога. И я вам хочу сказать, что я, честно говоря, не помню уже давным-давно, что вот так вот три дня подряд и днем, и ночью без остановки, трое суток, я бы сказала, шел дождь. Ну, слава Богу, одно, что у нас хоть дождь, потому что в других регионах, я смотрю, там уже к западной Украине, там снега выпадают, и град, и там лужи просто по колено, и люди плывут. У нас, наверное, не так критично. Но, честно говоря, я не ожидала, что первый день лета начнется именно так. Я вот сейчас вышла посмотреть, как у меня обстоят дела с цветами, которые я высаживала в общие клумбы, потому что все цветы, которые у меня в кашпо росли, я по прогнозу погоды я знала, что будет дождь. И я перед тем, как начался дождь, я все занесла под навес. Ну, практически все. Я не занесла только те цветы кашпо, которые стояли под небольшим таким навесиком. За ночь был сильный ветер, сильный дождь И даже несмотря на то, что цветы под навесом стояли, их все равно ветер умудрился поломать. Поэтому мне пришлось их еще скучковать в середину, чтобы уже наверняка их не поломал ни ветер и ни дождь. И вот сейчас иду, смотрю, некоторые цветы, которые у меня в клумбах в открытых, они, конечно, попадали, развалили. Я больше переживаю за другое. Мы сегодня собрались пойти на чемпионат по футболу. У нас на, на нашей Днепр-арене сегодня будет проходить матч Ирландия и наши местные ребята. Ирландия с Украины. И нам с нашего клуба, куда ребята ходят, с футбольного клуба, выдали билеты всем желающим. И в первую очередь самым маленьким, чтобы они... Увидели, наконец-то посмотрели вживую, что из себя представляет футбол, что из себя представляет настоящий матч, да, чтобы они впечатлились, наверное, сделали какие-то выводы, но я считаю, что это очень правильно, это очень круто. Билеты выдали, выдавали и родителям, и... Детям, в общем, всем желающим, их не было очень много, было ограниченное количество, но мы быстро сориентировались и успели взять свои билетики. Вот и я все думаю, не дай бог пойдет дождь снова. Хотя бы прогнозу он и сейчас должен идти. Мы, конечно, запасемся зонтиками, мы максимально тепло оденемся, возьмем там что-то пожевать. С тобой Я один раз была на футболе, на таком настоящем. Папа меня когда-то водил в детстве. Это, конечно, адреналин еще тот. Все это очень интересно, все это захватывает. Но так как они маленькие, и на 9 часов вечера, честно говоря, не могу это представить, как это будет, потому что мы где-то в 9, начала 10 уже ложимся спать. Но я их сегодня... Обязательно днем положу спать, они пообещали мне днем хорошо поспать вот для того, чтобы вечером сон немножко оттянуть. Мы будем не одни, у нас с группой много ребят идет, поэтому мы там все встретимся, родители с детками, я думаю, что будет весело, и думаю, что массу будет впечатление приятным. Ребята, я пока с вами разговариваю, вот опять такой мелкий, мелкий, я не знаю, ну не видно, наверное, на экране, камера не передает, но опять пошла такая вот мелкая, мелкая, капли как пыль, я бы сказала. Но они не так страшные, как, допустим, вчера и позавчера, да, сильные такие были ливни. Ну, я надеюсь, вдруг повезет и к вечеру он перестанет. Да, я еще, кстати, в Гугле смотрела фотографии этого стадиона в надежде, что может быть мы там под козырек попадаем. Но очень сложно понять. Мы, по-моему, на 32 ряд, если я не ошибаюсь, там как-то частично под навесом, да, частично крытые сиденья. ну посмотрим, не знаю, я там никогда не была, поэтому все это впервые, в общем, по ходу будем уже смотреть. Для растений, я думаю, погода шикарная, потому что я смотрю на некоторые там цветочки, кустики, просто все ожило, поднялось, несмотря на то, что я вроде как заливала, носила а тут и не одну лейку поливала, и шлангом, а сейчас оно просто все вот благоустроено раскрылась и вот именно сейчас вот сегодняшний тот мелкий дождик он самый-самый лучший для растений вот так так еще хотела ответить на некоторые вопросы которые задавали мне касающиеся родителей но сейчас зайду в дом уже там дома отвечу вам В комментариях прозвучал очень интересный вопрос. Но это даже не вопрос, а больше просьба обращения к нам, чтобы мы свозили наших родителей на море. Ребята, что касается моря? Если я не ошибаюсь, по-моему, до 2015 года, хотя я могу немножко путать даты, родители ежегодно ездили на морях отдыхать. Они были и в Крыму, на Черном море, на Азовском, в общем. За границу они, конечно же, не ездили. Мы предлагали им свое время, но маме будет очень сложно выдержать перелет, потому что мама страдает давлением. Даже переезд вот с одного места в другое по городу дается ей довольно-таки сложно, потому что пока она доедет в машине, пока ее растрясет, ну, в общем, это проблематично, скажу вам сразу. Так, почему до 2015 года они ездили? Они, в принципе, и сейчас могут тоже позволить себе поехать отдохнуть на море, но... Опять-таки, я, возможно, ошибаюсь датами, но с 2015 года решили съездить в Миргород, в санаторий Миргород, и настолько влюбились в это место, настолько... Вообще влюбились в этот отдых И они просто зачеркнули море Мне кажется навсегда Да, Мы уже сколько раз не предлагали Пойти на море, а они нет Вот нам настолько нравится там Они ездят с друзьями Им нравится там и территория Им нравится и питание Плюс там какое-то лечение Хотя они пробовали ездить на западную Украину там, вот Не помню куда да, Водичку пить Там им тоже не очень понравилось А вот Миргород зашел просто на все 100% Поэтому кто был с санаторий мир город пишите свое мнение и отзывы об этом санатории но родителям очень нравится и вот э, недавно они приезжали, когда к нам мы сидели, общались, и мы пытались папу говорить в этом году поехать в этот санаторий, потому что, что мама хочет, и знакомые, с которыми они ездят, тоже хотят поехать, а папа почему-то упирается, ссылаясь на то, что коронавирус. Коронавирус, я думаю, будет теперь всегда в нашей жизни, поэтому как-то прикрываться им не стоит. И, кстати, я хочу передать привет Тете Любе, с которой они планируют поехать отдохнуть. Тетя Люба, мы максимально старались всеми силами папу уговаривать, но я думаю, что работа еще не закончена, окончательно еще все впереди, еще будем с ним разговаривать и настаивать на том, чтобы вы все поехали отдохнули в этом году, потому что отдых, он очень важен. Просто даже смена картинки, а если еще отдых, в то место, в котором вы уже были, все знаете, изучено вами, вы знаете, что вам там хорошо и комфортно, почему бы не поехать, правильно? Вот, поэтому с папой будет еще проводиться разъяснительные работы, и будем еще стараться убеждать его максимально. Прошу прощения за такие крики на заднем фоне, но у детей сейчас активная фаза игр, поэтому я стараюсь не лезть. Еще очень интересный комментарий был у там что-то про Кашпировского написали, что, ребята, ставьте фоном Кашпировского, пускай мама с папой смотрят. Послушайте, вот что я хочу сказать за Кашпировского. Я против него ничего не имею. Я думаю, что, возможно, он очень многим помог. Его методика помогла. Кто пишет эти комментарии, он приблизительно такого возраста, как и родители. Да, и ну, плюс-минус да, одного времени скажем так. И, естественно, мама пробовала в свое время все. И Кашпировского в том числе. Но здесь все намного сложнее, намного глубже. Возможно, кому-то Кашпировский помог. Тогда еще, я помню, очень хорошо Алан Чумак был, моя бабушка, помню, обвешивала свою спальню его плакатами, заряжала водичку. И тоже считала, верила, что это все помогает. И, возможно, конечно, это помогает. Но по нашей вере все нам воздается. Это... Сто процентов как работает Не вся банда идет Ребята, вы так кричите И моя мама, и Сережина мама Родили нас довольно-таки поздно Когда им уже было за 30 Поэтому они сейчас, естественно Находятся в таком уже Достаточно глубоком, зрелом возрасте так, ребята, буду заканчивать с разговором. Ответила бы еще на некоторые комментарии, но мне просто не дают эти крики. И мне нужно сейчас готовить обед, потому что приедет Сережа, и мы будем собираться на футбол. Сегодня кабачковый день. Это для супа пюре. Нарезала дольками. Картошечка уже отваривается. А это буду сейчас с майонезом жарить. И сейчас мне нужен укроп будет. Вроде хватит, не так много кабачков, причем дети не едят, Марк Ренат не любят чеснок. Попробуем так без чеснока пожарить, а нам этого достаточно. Представляете, закончился чеснок, весь холодильник обыскала, не нашла, поэтому пришлось пойти в сад, у меня там позапрошлого года перышки чеснока перышки потому что начала выдергивать выдергиваю а там но ну, совсем маленький он вот такой его не потрешь поэтому у меня будет перья чеснока и укроп В общем буду таким заправлять кабачки Сейчас попробуем М -м -м, отлично вкусно все кабачкам нашим быть Наш обед готов, сдобув всех к столу, хотя тут уже чьи-то ноги в ожидании, пошла детей забирать от мультика.